<связать> Благодарю! ехать нормально? Конечно! Давайте здесь-то что мозги-то Ну вот мы и на Слободском. Сидим Ловим Мелочь Кушков 5% Вот Андрюха Ерши Убивает Там Леха температура где-то минус 10 ветра нет хорошо да и у нас сегодня новый конкурент александр так да да да да вот же что-то поймал да, да, да, да, да, Сашка пытается поймать вон, монстра, вон, вон, вон, вон. пытается, ну, эти-то звери, да, полно. Вон там Алексей сидит, нормально, что-то ловит. У меня с утра воде потыкали, потом перестали, будем искать. Вон речка Кехта Утекает. там даже вода, За не стоит идти. Как дорога, Саша? так. Вот он, вот он, вот он, вот он, ай яй яй яй яй а? яй яй Геракл, Геракл. О -о, -о, о о чемпион. Да, Александр чистит Водоем. Говорит, пока всех не выловлю мелких, крупных пиливать не будет. Конечно. Ну, отлично. Продолжайте. Должен быть хоть один крупный. Вот такая вот мелочь сегодня уловится. ребята шерлицы проверяют Андрюха с л ⁇ милочевку мелочевку дербанят многие он туда куда-то ехали тот конец вероятно ветер оттуда может рыба там вот тут вот кто там возвращается тут вот человек в палатке как приехали так и сидит ч а вот так не клюет на бонусы поймал сегодня три окушка именно окушка а не окуня леха хочет что-то половить ребята два часа назад два часа назад где-то укатились О, в том направлении я не захотел ехать, решил остаться здесь, поймал вот столько кушков и разбросал по всему полю вершей. Вороны летают, кушают. Я хожу по оставшимся пустым лункам, пытаюсь что-то поймать. Ну вот, наверное, самая удачная лунка на сегодня. Вот окуньки хотя бы вот такие парочка проскочила и за косорожек. Да, еще вот прыгают. Вот, ребята вернулись ко мне. Поймали в три раза больше, чем я на корм скоту. Ворон кормим. Да, ворон. А так вот. Так вот половилось сегодня у меня. Сейчас еще немножко половим. Даже одну зарожену сегодня поймал. Где-то там спряталась она. Леха сзади тоже ловит. О, вот видите, стоит его убрать, камеру достать. Это я прикормил, а ты ловишь, а? блин, ну да, да, как да. так-то? Течение, течение. Тече... так да, речка же, а как ты хотел-то, так оно и, блин, слушай, я прикормил, он ниже по течению сел и сорогу ловит блин, понял? Наглый Третьяков, блин, пришел, он говорит, поболтать просто с другом. Да-да-да. А кто у него друг-то? ерш окунь и сорога, блин. <свист> Нежнее, чем <свист> вот это Санька намучил тут <свист> вот сколько рыбы Да, все бы это в нормального окуня, ели бы унесли бы сегодня Да, было бы, да мы бы уже домой поехали Да <свист> <свист> Так, стараемся, ловим Красотиша Здесь я конечно, великолепный Один, да вот там тоже вон они сидят. Большие такие, не то что Сашкины. Так вот. Санька кормит рыбу кексом. С изюмом. Со всеми прибомбасами. А что Андрюха сказал, говорит, надо намыть посуду, Ну он накидал там немножко, я поймал оружие где почище будет. Полоскаешь. Да, да, да, конечно Все, давайте, всем привет Тетя Люси, привет Да, да, со Слободского озера Костя, привет В общем, всем, кто с нами рыбачит Виталику, привет Вовке, привет Ну что, решили закончить на этом Да, Андрей? То его еще обманывает? а так вот немножко подергал сегодня это все а? у меня да ну и мы вершины еще не собирали вот в этого посмотри но этого я видел он уже снимал да да да да да да есть тут так у есть но не про нашу честь все нормально Ладно, все, будем собираться потихоньку. Ну вот, Леха так быстрее всех собрался. Ему дальше всех ехать. Так. Сейчас собираемся тоже. хотел да есть видишь ты попросил андрюха окуня поймал блин сейчас попрет надо остаться О, просто идет так что у нас поджоп никто учет надеть По сюда, вот сюда близко. Да. Что, колесо спустило? Нет. Он забыл. такая вот дорога лесовозная вроде бы как бы и подмершая, но с дырками с неровностями кто не хочет ехать по этой тропе может ехать туда до самого конца там будет поворот направо там оставляют машины а на озеро Дорожка там, прямо Не, не забудетесь 25 минут ехали до асфальта